Ребята, всем привет, с вами Егориус ТВ. А, так, сегодня будем открывать 281 наполненный удачей сундук. Посмотрим, что из этого получится. Очень многие люди жалуются, что никакого успеха в этом нету. Сегодня мы это проверим, как грабли за чужих людей. Ребят, 281 штука. А, просто на фарт, просто на фарт. Так, Мы должны что-то сделать С этим Так, я кстати Всего 3000 рублей задонатил Вот, так что <coughs> Можете посмотреть буст В принципе все руками делается Вот плащик на плюс 5, бежа В принципе у меня уже выпало 2 а, full бежи а, Два сета вот таких вот Но здесь у меня пока что один одет шестой кармиан инт плюс 3, татуировки инт плюс 8, выносливость плюс 4 Терисманадена пятый аквамарин, нефрит, сапфир вторые ломаются они жестко вообще не точатся и пятый козерог дева, водолей и телец четвертый вот. зашли на плюс 5 вообще с первого раза кстати вот короче не буду тянуть время Ребятушки, открываем, поехали. Цель конечно Б-пушки у нас. очень много благословения сайхи шторм сайхи купон на плащ сайхи хотя бы один выпал это вообще ни о чем по сравнению с нашими затратами мне бы вернуть 20 лямов мои если честно купон еще один на плащ о коробка его с головным убором но это 500 тысяч Упаковка-то с талисманом андена. Талисман анден прямо сразу же заточим сейчас. Он на заряд души, конечно, это лютый бонус. Блядь, дракон вообще тоже, на самом деле, мне не нужен. Не, ну в ПВП, да, в ПВП он поможет, неплохо. На арене кланов можно тоже заюзать Вообще, ребят, ничего, ничего не сыпется, ничего просто. Главный убор еще один. Так, сколько я уже сундучков? Осталось вообще половину, блин, даже меньше. Ребят, просто ноль. Так, ну вообще, я никакого фарту не вижу пока что. Вот это точка. Да. Блестящий ларец. О, ребята. Не покупайте. Не покупайте. Сундуки. Наполнены удачей. Они наполнены только расстройством. Купон на полчаса их три штуки. Так, я сейчас попробую засунуть э, в клановый вархаус. Остальные сундучки. А потом их оттуда вытащить после релога. Я и остальные откроем. А вдруг а, клановый Вархаус засунет туда супер бонусы. Не, ну это печаль, ребят, это печаль. Ну плащ сайхи, сколько плащ, плащи, сколько стоят? Ну по ляму, по полтора. Ну, черепушка за лям можно продать. Максимум. То есть окупаемости вообще не, никакой. Не, это Хранилище клана оставить. А их что, даже не... А, ну их только в можно оставить. я не подведу. 90. Доверьтесь мне, говорит, я не подведу. Ну, надеемся, братишка. навести в порядок? Забрать из личного хранилища. Так. Так. сейчас сядем посередине вот тут вот короче и продолжим открывать наши сундуки наполненные удачей А, действие нельзя применить если персонаж сидит весь фарт обломали так открываем окошко чтобы увидели продолжаем ребят Вот ребятам хотя бы с 300 выпадало, я видел по видосам, ну, одна багрейдовская пушка, две багрейдовские пушки, сундуки. Просто нулина. Оковка с пересманом отдает. Неужели ты такой беспощадный? Так, ну все, сундучки подходят к концу, осталось 13 сундуков. Еще раз повторюсь, ребят, не покупайте сундуки. Все, посмотрите, посмотрите. Сайки, Сайхи хватит теперь до конца сервера. Так, упаковка с талисманом. Купон на плач сайхи три штуки. Ну, короче, вообще. Ребят, ни о чем, ни о чем. Скажу вам сразу. Это мы, естественно, сразу же точим. На мужика. Понятно. Ну и плащи, соответственно, плащи мы тоже попробуем поточить. Так, у меня красный плащ, белый, нет, да, белый, белый плащ возьмем. Белый плащ. И тоже его сейчас на мужика заточим. <звы> на ловкость, МДР, на выносливость. Еще и шапки дерьмовые. На четыре? Не, на четыре мало. на 8 сразу будем точить мы че не мужики что ли <свист> <свист> <свист> блять ну ладно ну вот и все ребят <кх> а, еще раз совет не покупайте сундуки а, ставьте лайки Подписывайтесь обязательно на канал. Еще будет куча видосов по тематике Lineage 2 Essence. Сервер Green. Кстати, Green. Вот. Пишите, кто на сервере играет. Ведется постоянно, постоянно набор в клан. Так что, ребят, все подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем удачи.